Вечера проводишь со свечой, без света, воды в кране, газа в печи, горячей батареи. Законом строго определены допустимые периоды перерыва на все виды обязательных жилищных услуг. В случае несоблюдения нормативов ограничения коммунальных услуг, обратитесь в уполномоченные органы. Если вас не услышали, обращайтесь в прокуратуру.